Либо Star, либо Splash. Напомню то, что Splash используется с ключ-системой, Star без ключей системы Сегодня в ролике буду показывать Star. А, далее, после того, как скачали чит, в поиске пишем Doors, нажимаем поиск. И для этого режима есть очень много скриптов. А, даже вроде бы третья страница со скриптами есть. Нет, третья нету, только две страницы. Вот, Ну как, короче, вам больше понравится здесь скрипт, тот можете использовать. Вот, ну сегодня в ролике я буду показывать первую по счету скрипт. Я его вот буквально сегодня добавил, уже все проверил. Все работает, все, все четко. А, значит, чтобы его получить, нажимаем кнопочку скачать. Далее еще раз скачать. И вот появляется скрипт. Как видите, еще очень просто и легко. Мы его копируем, а, заходим в игру. И теперь э, желательно инжект делать э, в самом раунде, то есть когда вы именно зайдете в начало игры, там уже делаете инжект. Потому что если вы сделаете это в лобби, то есть вероятность то, что вас кикнет. А если вас кикнет, то вы только в игру сможете зайти спустя час. Ждем, короче, пока загрузится. Так, все, отлично. А, здесь, в принципе, ну, если у вас есть, допустим, вот эти монетки, или не знаю, как это называется, можете, можете что-то выбрать, если вам надо. А, мне здесь ничего не надо. Так, теперь, в принципе, можно выйти отсюда сразу. Вот, и здесь уже можно спокойно делать инжект. А, значит, открываем чит, заходим в настройки, и ставим DLL от Krnl, потому что скрипт работает именно... От DLL на CRNL. Если вы будете использовать VRDEVS, то, скорее всего, он у вас не заинжектится. То есть, инжект будет, но я имею в виду то, что скрипт не активируется. Потому что этот скрипт работает только на CRNL. Далее возвращаемся обратно. Нажимаем инжект. И ждем, пока заинжектимся. Ключ я уже сегодня получал, он его просить у меня, по идее, не должен. Да, не просит, все четко. Все, инжект прошел. Отлично. Теперь вставляем скрипт, сам чит, и нажимаем кнопочку Escute. И ждем, пока он загрузится. Буквально секунд 10 где-то подождать надо. Так, все четко. Вот он появился. Сразу его можно подвинуть в удобное вам место, где он вам мешать не будет. Так, и давайте пробежимся быстренько по всем функциям. В принципе особо затягивать не буду значит включаем вот эти три функции они в основном влияют на освещение игры да все эти три функции дальше есть скорость ставим на максималку это 21 то есть смотрите бегаю сейчас я вот так включаем скорость и как видите бегать я стал быстрее конечно немного не намного но быстрее а дальше есть fov, в принципе тоже прикольная функция, если хотите можете использовать, значит а... ставим допустим на максимум и включаем Короче это, не помню как эта функция переводится, но типа увеличивается радиус обзора То есть его можно уменьшать, прибавлять, как вам короче, удобно, либо можно вообще отключить Вот, идем дальше Uh, есть функции, получается, самые стандартные. Noclip, Fly и фрикам. Free uh, Freecam я вот не помню, как переводится, что это за функция. Ну, давайте глянем быстренько. Так, я нажимаю T. А, ah, это, короче, полет. То есть, uh, это, как сказать... Персонаж вас, uh, ваш стоит, короче, на месте. Но вы можете пролететь все локации, посмотреть... Типа... В основном вот эта вот функция используется для записи трейлеров игры. То есть, ну, такая себе функция, но если хотите вот так вот просто полетать по карте, то тоже, в принципе, довольно прикольно. Вот, но в основном ее используют для записи трейлеров, когда выходит какой-то новый режим. Так, выключаем эту функцию. А дальше, новый no клип и флай. Давайте начнем с флая, нажимаем F, и, как видите, работает. Можем даже за карту вылететь отлично и ноу no клип нажимаем на n и смотрим и как видите ноу no клип полностью работает конечно немножко может быть подлагивает в каких-то местах но короче по вашему усмотрению можете использовать можете нет все выключаем а дальше есть прыжок Да, все, прыжок работает. Как видите, я выключил, сейчас я прыгнуть не могу. Идем дальше. Это SP. Значит, включаем SP, Outline и Render Players. Короче, SP должно работать на игроков. Дальше на предметы и еще что-то. Точно не знаю, как это переводится. Окей, следующая функция... Вот эти вот я показывать не буду, где Rooms Doros написано. Это, короче, просто, грубо говоря, можно скипнуть 50 дверей. Но проверять я не буду, потому что может вылететь. Скорее всего, даже вылетит. Вот, ну такие себе функции, в принципе. А дальше идут, получается, вот основные функции. Loft Detail. Это получается, короче... Если вы включите эту функцию, по идее, детализация игры должна меньше стать, и у вас меньше лага должна. Дальше можно удалить пазл двери, потом Гейтс и скелетон doors. Это все можно удалить, вот эти двери. Но эти функции сразу говорю, то, что я не проверял. Автолибери код тоже не знаю, за что отвечает, потому что не проверял. Эту функцию тоже не проверял. Вот. Основные функции, которые я вот всегда использую, всегда включаю, это лут аура, бук аура, брейкер аура и левер аура. Вот это самые основные функции, которые я использую. Лукитдор uh, аура, не знаю не проверял работает или нет, но по идее она получается должна блокировать двери как я понял, ну, как переводится. Окей, okay. uh, вот мы включили основные функции. Uh, также здесь есть еще вкладка «Супер Хардкор Мод», в котором я сейчас нахожусь. Uh, тут по функциям, в принципе, у нас «СП» на «Бананы». Потом, uh, если включите «Анти Бананы», то вы не сможете упасть на «Бананах», когда будете наступать на них. И «Анти Джефф». Джефф, как я понимаю, это, короче, uh, спавнится, когда «МПС», «Бот». И, скорее всего, он вас дамажить не сможет. Скорее всего, это вот про него функция сделана. Дальше можно тп -хнуться на бананы. Не знаю, конечно, смысл тп -хаться на них, но ладно. В принципе, эта функция есть. Также можно, получается, телепортировать бананы к игрокам. Но я тоже не проверял эту функцию. Но было бы прикольно, вот, если бы вот эта функция ТП бананов на игроков работала. Так, ладно, а те функции сейчас для супер-харкор-мода проверим. Давайте вот эти основные функции проверим, которые я включил. Так, тихо, сразу этот появился. Я не помню, как он называется. А, нифига, он прям тут. Жесть. Тихо, обходим его. Окей, все, мы его прошли. А, в принципе, бананы тоже можно сразу включить, проверить. А, включаем SP-бананы, антибанан и анти -джеф. Uh, как видите, сейчас я на банан uh, наступаю и я не падаю. Отлично. Только вот почему-то SP не хочет работать. Вот это странно. Я до записи проверял, у меня SP работала. И также у меня SP работала, на, получается... Предметы, тихо. Сейчас кто-то прилетит. Залазю заранее. Все, отлично. О! Нифига, смотрите, я залез в шкаф, ай, тихо-тихо, надамажило, и у меня SP заработало на бананы. А, также, короче, у меня вот, вот эти SP а, работали, которые на главном экране находятся, и SP, короче, даже работал на ампуше, который летит. То есть вы могли его смотреть, передвижение, насколько он там к вам близко передвигается и тому подобное. Но почему-то не хочет отработать функция. А, давайте SP на бананы отключим. Так, кто-то летит опять? Или мне показалось? Мне показалось, окей. Так, а как там пройти? Спиной получается, да? Так, тихо. Почему он не пропал? Вот это вопрос. Где должен был пропасть? Так, и как видите, лутауры тоже работает. Так, давайте, значит, я заново спи включу. Вот эти основные. Так, попробуем залезть в ящик. И посмотрим. Заработали они или нет? Нет, скорее всего не заработали. А, не знаю, честно, причину, почему не хочет работать ESP, но я до записи видео проверял. Я когда включал, у меня эти ESP работали. Сейчас почему-то не хотят работать. Не знаю, с чем это связано, но это, конечно, очень плохо, то, что не работает. Но самое главное, то, что это лутаура работает. То есть подходим к ящику и, как видите, сразу моментально он лутается. И экономите очень много времени. Так, сейчас он опять прилетит, амбуш, ждем. В принципе, залазим, успею, нет? Успел, отлично. Прям миллисекунды остались, четко. Ну и, в принципе, вроде бы на этом все. Ага, видите, немножко недоработка, бананы спавнится и почему-то падают вниз. Прикольно. А -а -а -а. Давайте, короче, ради интереса проверим, значит, скип 50 дверей. Не знаю, работает это или нет, но давайте посмотрим. Нажимаю на эту функцию. И ничего не происходит. Окей. А, так. Не знаю, как вот эти функции точно переводятся. Ну, скип, короче, не хочет работать. Окей. Так, что-то я, по-моему, еще хотел показать. Забыл. Или вроде бы все показал. Так. Ну, вроде бы все. Конечно, вот э, единственное... Решить бы проблему с SP. Как-нибудь. Может быть нажать Clear SP. И будет работать. Так, кстати, SP на бананы удалились. Отлично. А теперь давайте вот эти флю... все функции отключим. А Clear SP еще раз нажмем. И включим все вот эти функции обратно. Так, залазим в ящик. Валазим. Не смотрим. Но ESP пока что не работает. Окей. Okay. А, может быть со следующей двери она будет работать. Но не факт. Короче, как я понял, если какая-то проблема происходит у вас с ESP. Просто нажимаете функцию Clear ESP. А заново пробуйте включить, выключить вот эти функции. И по идее ESP должно заработать. Короче, вот эти ESP работают, ну как я заметил, на ящике. Куда можно прятаться. На ключи. От дверей и на амбуше. То есть, когда амбуш летит, вы можете смотреть его передвижение и как он близко к вам уже подлетает. В принципе, прикольно. Вот. Ну, ладно, буду тогда на этом заканчивать. В принципе, все функции показал, которые хотел. Если какие-то функции вы не увидели, можете сами проверить. Вот. Ну, с вами, как всегда, был Избан. Кому понравился видеоролик, можете поставить лайк, подписаться на канал.